Заметался пожар голубой, Позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, Был на женщины день. Разонравилось пить и плясать И терять свою жизнь без оглядки Мне бы только смотреть на тебя Видеть глаз злота кари, омут, И чтоб прошлое не любя Ты уйти не смогла к другому Поступ, поступ нежная легкий стан Если б знала ты сердцем упорным Как умеет он быть покорным Я б навеки забыл кабаки И стихи бы писать забросил Только в тонко касаться руки И волос твоих цветом восемь Я б навеки пошел за тобой Кость свои хоть чужие дали Первый раз я запел про любовь Пошел за тобой, хоть свои, хоть чужие дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. А красиво же песня вообще. Как бы люди не злились, не говорили, вот как могли стихи великого поэта положить на такую легкую, непонятную, недостаточную мелодию, да могли. А почему нет? А скажите, почему нет? Я считаю, что можно и нужно и вообще.